Одна из самых болезненных тем – это возвращение техосмотра. Обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине был отменен еще в июле 2011 года, но начиная с сентября 2022 года все автомобили на украинской регистрации вновь должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр. Это предусмотрено соглашением про ассоциацию между Украиной и ЕС. Большинство автомобилей конечно, его пройдут без особых проблем. Но для некоторых автомобилей это станет настоящей катастрофой. Ведь чтобы пройти проверку, автомобиль должен соответствовать экологическим нормам. Поэтому автомобили, которым более 15 лет, сделать этого не смогут. А таких машин на наших дорогах еще очень-очень много. Также техосмотр не пройдет автомобиль, который был в серьезном ДТП. Это привет большинству авто из США. Как это все будет работать, посмотрим осенью 2022 года. Также изменятся штрафы. Если водитель находится за рулем без соответствующих разрешений, ему грозит штраф в сумме 425 гривен. Если у водителя вообще нет прав, штраф составит 3400 гривен. При повторном нарушении штраф уже будет четыреста гривен. Также в 2022 году увеличится ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За управление автомобилем в состоянии опьянения в первый раз водитель заплатит 17 тысяч и побудет год без права. В случае повторного правонарушения водителю придется заплатить уже 34 тысячи гривен и забыть о правах на 3 года. Для самых настойчивых, которые третий раз сядут пьяными за руль, штраф составит 51 тысяча гривен, а прав лишат на 10 лет. Изменения затронут и так называемый налог на роскошь. Теперь под его действие будут подпадать автомобили ценой от 45 тысяч долларов. С каждого такого автомобиля необходимо будет заплатить немного много ни мало 25 тысяч. В случае несвоевременной оплаты к этой сумме еще добавится 10% штрафа. Поэтому перед тем, как приобрести дорогое авто, подумайте. Со следующего года Украина должна перейти на европейскую систему подготовки новых водителей. Это означает, что теоретическая часть обучения будет меньше, а практические занятия остаются без изменений. Так, для самой популярной категории B время теоретической подготовки уменьшили со 100 до 63 часов. Также теперь водители будут изучать более современные дорожные ситуации и проблемы, связанные с эксплуатацией автомобилей. Всеми любимые камеры фотофиксации также обновятся. Они начнут отправлять штрафы за езду по встречке и проезд на красный свет. Еще раз хочу напомнить об ограниченной акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия под видео.